Новый сезон, новый контент и, конечно же, новые непонятные баги ожидают тебя в колдушке. Злиться на эту движуху не нужно, ибо все-таки это вроде как исправляется. Просто нужно запастись терпением. Сейчас немножечко поговорим про обновление и чекнем новый ган, но сперва. Здарова, мужские мужчины! Как ты думаешь, что здесь не так? Вроде бы обычная дефолтная рейтинговая катка на крыше. Я тоже так думал, пока внимательнее не глянул на никнеймы. Одни боты. Это даже хуже, чем в простой сетевой игре. Там, по крайней мере, один живой против нас выступать будет. Я сначала немножко не понял, как так получилось, что меня закинуло в такую вот безжизненную компашку. Но потом все-таки выяснил, в чем был прикол. Смотри, начал я катать рейтинг с победы. Ну а потом началась просто неистовая полоса из лустриков. Целых 7 поражений подряд. Причем не могу сказать, что я был каким-то овощем, так как в пяти катках у меня MVP, и в двух второе место. О чем же это может сигнализировать? Если ты берешь первое место и проигрываешь, будь готов, что тебе закинут слабеньких рандомов» даже не важно, выиграл ты или нет в прошлой катке. Похоже на то, что подбор анализирует соотношение убийств и смертей, а также занятое место в игре. Короче, немножко мне не везло и на восьмой раз меня закинуло в руму к батакам. Я, конечно, оценил рофл разрабов, типа, мне там и место, но в итоге скатки я левнул, все-таки с людьми поинтереснее как-то. Возможно, такой прикол случился из-за корректировок подбора, мол, теперь он быстрее у нас. Об этом писали разработчики в почноуте. Пока Вроде бы неплохой подбор. Посмотрим, что с ним дальше, конечно, будет. Если у тебя была похожая ситуация в рейтинге, где одни боты в катке попадались, обязательно дай знать об этом в комментариях. Да и вот эту всю всплывающую движуху не забудь сделать. Это же изи. Особенно про подписку не забудь. Еще чуть-чуть и апнем 100 тысяч. Осталось прям всего ничего. Так что давай, давай, давай. Давай, давай, подписывайся. Хватит смотреть по Стелсу. Знаю я таких дядек. Значит, заходят, смотрят, сборку забирают, тащут с ней в рейтинге и все, как бы, пошел ты нахера, огнянский. Новая пушка выйдет, опять вернусь, заберу ее и как бы так по кругу. Не надо, дядя! Так дела не делаются. Давай-ка подпишись здесь все свои. Спасибо. Пистолет с пулемет Шпагина. Не стесняясь, сделает добрый вечер и врывается к нам в свежем обновлении. Напомню, что ППшки сейчас переживают не самые лучшие времена, ибо Тайпуха и М13 дают прикурить и по сей день. Но что же сможет нам предложить новые, хотя и очень старые ППШа? Давай начнем с показателей урона. Естественно, все мы измеряем без модулей. Так вот, до 11,5 метров в ноги 23 дамага залетит, в нижнюю часть живота а с пистоном залетит 25 В грудь и руки 27 А в башню 31 Урон неплохой, но метраж очень маленький Обязательно это будем исправлять На дистанции от 11,5 до 17,5 будут вот такие показатели Для удобства сравнения с прошлыми показателями Они у меня через черточку отмечены Следующий отрезок, как ты уже догадался От 17,5 и до 24,5 метра Значения вот такие и финальный промежуток у нас от 24,5 с половиной и так далее. Значение ты видишь на экране. О чем нам говорят все эти циферки? Ну, во-первых то без модулей активная дистанция файта это 11,5 метров. Дальше уже возникают трудности. Как по мне, этого недостаточно. Для таких дистанций у нас как бы и поэффективнее ППшечки есть, поэтому придется взять и прокачать пистолет-пулемет Шпагина по полной. Например, если мы с тобой прямо сейчас повесим монолитный глушитель в паре с тяжелым стволом баннер, то мы получим неплохие характеристики сохранения урона. Перед тобой отрезки с изменением урона без модулей, который ты уже знаешь, а теперь с монолитом и баннером. Первая дистанция у нас бустанулась на 3 метра, это неплохо. Вторая уже на 5,5 метра, третья на 8 тот -то, глядя на такие улучшения, может сказать, что это все херня полная, но как бы не так. Разница чувствуется очень сильно. Напомню, что для экстремально близких дистанций есть тот же Фарон или Феникс Узихай. ППШ лучше вывести на средний метраж. Тем более у нее хороший стартовый боезапас в 65 патронов. Но у данного оружия не все так хорошо, как ты мог бы подумать. У него есть секрет, о котором прямо написали разработчики в патчноуте. ППШ-41. Это пистолет-пулемет низкой точности с вместительным магазином. Ты, наверное, уже шаришь, как мы его будем собирать, не правда ли? Два модуля ты уже знаешь для сохранения дистанции. Теперь самое время подумать, что же вешать дальше. Ну, во-первых, не бойся вешать тяжелый модуль на ппшки ибо в них изначально заложена хорошая подвижность и хорошая скорость прицеливания. То есть при всем желании страшно погубить АДС не получится. Поэтому вспоминаем про сообщения от разработчиков и вешаем надежно обмотку рукоятки, которая повышает кучность стрельбы в прицеливании на 11 с небольшим процентов. Также я не рекомендую мужики брать именно на ПБШ модуль без приклада. Дело в том, что он как-то неадекватно работает и оружие заметно проседает. Например, если на Бизон поставить данный модуль, то все нормуль будет, а здесь как-то все не так. Следующим шагом возьмем лазер, который тоже повышает кучность стрельбы. И теперь небольшая инфа. С каждым новым сезоном нам приходит Будут две новые пушки. Обычно самая первая пушка залетает немного урезанной. Потом на протяжении сезона ее незаметно улучшают и все тип-топ. Как мне кажется, такая же ситуация и с ППШ. Не будем строить иллюзии, пока что это оружие на своей рабочей дистанции не перестреливает Тайп, М13 и даже П90. К слову, П90 недавно бафнули, рекомендую к ней присмотреть. Еще ППШ имеет довольно неприятную стартовую горизонтальную отдачу. Она может показаться немножечко незаметной, конечно, но в купе с плохой точностью это просто very bad. Получается, сейчас ППШ это неплохой пистолет-пулемет, довольно играбельный, но пока что не конкурент уже сложившимся метовым стволам. Обязательно еще посмотрим на ППШ спустя какое-то время, возможно я его пересоберу, но пока что я пользуюсь вот такой вот сборкой. Сразу объясняю, какой логикой я руководствовался при этой сборке. Смотри, модули на дистанцию обязательно берем, без них пушка будет мертвой. Далее два модуля на кучной стрельбы. Тоже обязательный пик, ибо уже на 20 метрах без должной точности вы будете стрелять по воробьям. И вот с финальным модулем я парился больше всего. Я решил взять устойчивый приклад RTC. Дело в том, что он чутка накидывает кучности, немного убирает рывки при попадании и еще помогает горизонталку маленько пофиксить. Что я только не пробовал за место него. И ловкость рук, и магазины различные. Кстати, сразу хочу прояснить ситуацию насчет быстрого магазин на 35 патронов. Да, у него прикольные бафы, но нахрена? Смысл был бы брать этот магазин, если бы ППШ неистово сбривала противника, например, как Тайп. Не знаю, возможно в будущем ППШ, как это и бывает, улучшат, тогда посмотрим и может быть этот модуль возьмем. Но пока, мужики, в общем, не переживайте за такую вот подвижность, это только сухие цифры. На деле вы все это время смотрели геймплей с такой вот сборкой и все более-менее получалось, как оказалось. Кстати, как в дополнение, давайте вам свой экспериментальный комплектик для рейтинга скину. Собственно, ППШ, Громила, Броня, Взрывашка, Дым, Перки, Проныра, Назводе и Подрывник. Смотри, Перк Подрывник работает на Громиле, Гранате и на Дроне. Ты еще можешь ульту взять какую-нибудь другую, например, Воробей будет неплохо здесь смотреться, чтобы полностью раскрыть потенциал подрывника. Таким вот сетапом неплохо играть на опорке и захвате точек. Обязательно его попробую и дай знать в комментариях, как тебе такой замес и движ. Взрывобумчик, короче, как тебе? Мы с тобой еще вернемся к ППШ, и, возможно, его пересоберем, как я уже говорил. Это, можно сказать, первый взгляд на данный пистолет-пулемет. Кстати, я для тебя еще сборку подготовил для Королевской битвы, но она уже выйдет на лайвовом канале, поэтому обязательно туда переходи и чекай, что там и как. Обязательно оставляй кулакич и подписку на данный киноканал, ибо здесь все только начинается. Это был Огненский.